незаметно прилетело, Да, что хорошо, что мы позвонили. Нужно будет дозвонить. Ну, давай там один, например, наговори сначала. Всем привет, меня зовут Поля. Я сегодня пришел на встречу с половыми партнерами. Было очень интересно. нас было всего года я и мой друг. Вот. Мой отзыв, хочу сказать, то, что это было действительно очень классно. Мы проработали нашу речь. Это того стоило, чтобы сюда прийти. И те, кто не пришел, многое упустили. Это действительно так. Я всем рекомендую в следующий раз никогда не пропускать такого. Давайте давай ты теперь. Всем. всем добрый вечер. Я не могу не согласиться с моим другом. Это действительно встреча была ну, очень хорошая. А помогла мне она. больше продаж сделать, скажем так. так. что это вы много упустили. Ну, нормально. А вот будто под пистолет. <сíки> <сíки> <сíки> ну что у тебя с интонацией? да, что тебя с вот. Я сегодня тоже был на встрече с Павловой партнеры.